В этом видео вы узнаете, как правильно использовать утилиту для быстрого сбора ключевых слов. Заходим в утилиту, добавляем основные запросы в первую колонку, допустим, я хочу собирать все пересечения слов с окнами, прописываю здесь окна пластиковые, окна ПВХ, окна стеклопакеты, заполняю остальные колонки другими словами, например, во второй колонке мы вставляем транзакционные запросы и регион, например, купить, заказать, заказ, установка, Москва. В третью колонку прописываем, какие у нас окна, то есть свойства, типы и номенклатура, мансардные, двухслойные творчатые, балконы. В следующей колонке мы заполняем бренды и марки. В запросе цены вставляем цена, стоимость, прайс и так далее. Ну и в последней колонке вставляем остальные запросы, остальные слова, например, отзывы фирмы, квартира, дом, дача. Прописываем наши минус-слова через запятую. Проставляем регион Wordstat, по которому собираем слова. И э, где нам его взять? Для этого нам необходимо будет зайти в сам Wordstat, выбрать регион, по которому мы будем собирать наши ключи. Допустим, я собираю по Москве, нажимаю ⁇ Выбрать ⁇ И здесь э, мы видим, ссылочка сразу генерируется. И вот здесь появляется наш номерок. У нас это 213. Проставляем его сюда. Если вы нажмете на где его взять, вам также покажется скриншот, где берется этот номерок. И нажимаем получить ключевые слова. Утилита пересекла наше основное слово последовательно с каждым словом и следующей колонки. Нажимая на них, нам откроется также окошечко WordStat, которое покажет все слова, которые генерируются по данной фразе. Вот здесь мы можем это увидеть, и все, вы выбираете те слова, которые вам нужны. То есть утилита покажет вам а, те слова, которые вы еще не учли по данной фразе.